Добрый день, меня зовут Андрей Паренко, я руководитель архитектурного бюро «Петерсон». Проект на модели у нас 10 человек, мы делаем параллельно порядка 25 проектов. Проекты бизнес-уровня — это предприниматели, у которых есть средний бизнес, которые хотят реализовать свои какие-то мечты, свои замысли в дизайне интерьеры либо в доме. Есть какие-то у нас проекты по реконструкции. Например, сейчас мы реконструируем памятник архитектуры XIX века, купца Тикунова. Это трехэтажное здание из красного кирпича, где была достроена современная часть. И мы, соответственно, спроектировали там квартиры премиум уровня площадью от 100 до 170 квадратных метров. Моя цель на ближайшее время четко определять своего своего заказчика, выстраивать с ним взаимоотношения для того, чтобы мы могли создавать дизайн интерьера, крутую архитектуру и могли спокойно продавать свои услуги на рынке города Москвы и давать людям ценность, соответственно, зарабатывать на этом деньги. Пришел на консультацию к Станиславу Орехову, для того, чтобы разобраться в философии и ценностях, которые могут быть у архитектурного бюро, у дизайнера, архитектора. За время консультации Станислав мне четко разложил последовательность шагов, и этот вопрос прояснился для меня. И у меня появились реальные инструменты, как мне внедрить, философию и идеологию в работу нашей команды и сразу заказчикам и клиентам на входе показывать, какие мы есть и что для нас важно, как для людей, как для дизайнеров и архитекторов, и что мы несем в этот мир. Очень рад, что так быстро получилось достичь результата. Я бы порекомендовал воспользоваться консультацией дизайнерам либо предпринимателям, у которых есть Знаю, там больше 50 проектов, и стоит вопрос о том, куда двигаться, как организоваться, как правильно выстроить процесс проектирования и организации бизнеса. Если говорить про мотивацию, то я очень сильно обрадовался и получил эстетическое удовольствие, когда зашел в офис к Станиславу и оказалось, что это крутецкая студия, выполнена в стиле лофт, и первые 15-20 секунд я просто стоял и чуть-чуть кайфовал. Вообще, общаясь с предпринимателями, и ведя наставничество в бизнес-клубе, я понимаю, что очень важно дать нужную информацию так, чтобы человек ее понял. Это позволяет получить хороший рост, качественный, и человеку быстро развиваться. И это все будет сказываться на качестве наших услуг и счастье наших клиентов.